Ну и напоследок, давайте поговорим тут о нескольких важных событий. Давайте сначала вот с этого, я так не понял, покушение на Тунсо, там случилось, скажите, что на кого, как за что, кто на кого покушался, чем это все закончилось, и потом поговорим о, о, о, о вашей истории и структуре Заккаева. Это да, отдельно до самой подсвета. Сначала давайте про Тунсо расскажите, что там, как, как оно... Я так и не Геннадий, но пока нет никакой ясности относительно того, что произошло именно. Это оппозиционер. Давайте так, потому что немногие это вы знаете, да? Uh -huh. Так, что наши зрители понимали, это оппозиционер. Понимают, что, что, что он или как, или что? Ну, есть разные понятия. Оппозиционер – это когда в рамках одной политической системы оппонирует, скажем, действующую власти, и выражает несогласие именно с чем-то. Я не считаю, что это сегодня стало такой... Все говорят о Тумсо или о чеченцах в Европе как пенсионерах. На самом деле мы не являемся, мы не оппонируем Кадыров, мы не оппонируем путинской власти. Мы, мы сторонники чеченского государства, независимого, суверенного государства. И для нас они просто предатели, мы не, не оппоненты им. Мы, у, нас, у нас непримиримая вражда, мы никогда не сможем жить и работать в рамках одной политической системы оккупационного режима Российской Федерации. И Тумсон, на мой взгляд, является таковым же. Он не оппозиционер, он, он, он является врагом путинской и кадыровской системы, причем известным, самым таким медийным лицом, можно сказать, в чеченском сегменте. И то, что с ним произошло, неясно. Сам кадыровский режим молчит по этому поводу, шведская полиция молчит. И сегодня трудно судить о том, что именно произошло. Он мог попасть, как уже это выговаривалось много раз, под, под защиту, то есть под программу о защите свидетеля. Он мог быть, мы надеемся, что этого не произошло, мог быть выкран. Есть тоже такие опасения. Он мог быть ранен и находиться, может находиться под присмотром врачей, мог быть и убит то все эти варианты, они не исключаются. Ну, общая такая обстановка, как-то общий анализ ситуации говорит за то, что он все-таки жил. Я лично считаю, что он все-таки жил. Неизвестно, что именно произошло. И друг, другая, другое как бы отношение, вот второй вопрос, который вы затронули, угу. он связан с… Арканское. Да, Закайская прокуратура. Есть даже версия, что именно Закайская страна могла быть причастна к его исчезновению, но ну, мне трудно судить об этом. Это все-таки, мне кажется, несколько такой... Я считаю, несколько невероятность вот эту версию, то, что именно Закаевская причастна к исчезновению Тумсо. Я, я не согласен с этой версией. Но то, что у Закаева лично и, и у его группировки есть претензии к, к Тумсо Абдурахману, есть претензии к нам, но это, это уже очевидно. Да? И, и в этой связи, то последнее интервью Закаева украинскому телевидению, не помню уже какому, она вызвала сильное возмущение в чеченском обществе, в европейском и даже ну, как бы у нас имеются тесные обратные связи с чеченцами в самой Чечне. А, при всех разногласиях политических нельзя так поступать со своими оппонентами. А, на того, что он как бы, был в системе кадыровской. В Чечне сегодня живут очень много людей, которые выполняют разные гражданские обязательства, и они не являются сторонниками кадыровского режима. То, что Тунсо выехал в 2015 году, Вменять ему это, это, это как бы, ну это аморально да? Человек, весь чеченский народ не может покинуть территорию Чечни Бежать в Европу, чтобы заявить о себе как о сторонниках независимости В Чечне живут абсолютное большинство сторонников независимости Которые сегодня просто вынуждены жить, работать в этой стране И Тунсу Абдураманов до того, как он покинул Чеченскую Республику До 15 -го года являлся одним из таковых и это мы видим по его гражданской позиции, когда он покинул Чечню, по его политической позиции мы это видим. Поэтому вот это заявление, оно характеризует само так называемое правительство Закаева, его отношение. Мы видим явные попытки диктатора называть всех своих оппонентов, я не знаю, там, агентами Кремля или обвешивать их какими-то другими нелесоприятными ярлыками. И ровно это произошло с нами, когда мы провели сельщий чеченского, то есть чеченская диаспода. Это, это зависть. зависть какая-то. Да, да. А на самом деле то, что Тунсо создает партию, то, что он выражает свое видение, то, что у него есть какое-то видение будущего, у нас есть свое видение будущего, что есть прирезнение, это на самом деле живой нормальный процесс в любом свободном демократическом обществе. И то, что Закаев противостоит этому, как раз таки характеризует его с отрицательной стороны, как человек, который привержен тем же методом, каким привержен кадыровский режим. Тоталитарным методом, методом диктаторским. И причем есть политическая борьба, но есть запрещенный метод в политике, когда на человека навешиваются ярлыки, его опорачивают и оговаривают таким образом, Каким нельзя говорить. Вот, можно сказать, что я не согласен с политикой человека, но из-за того, что ты с ним не согласен, обвинять его в, в, в работе на враждебную страну, вот, это совсем уже как бы не по правилам. И то, что вот, прокуратура закаявская, это вообще это, и, да, это ну, такое... ну, ну, это из, мы из мы области. Да. Оно да. Оно, это комедийная ситуация, это... и только так сегодня все к нему относятся. Но ну, мы понимаем, что никто не будет говорить там с Наполеоном 6 шестой палаты и вот где прокуратура, где ее адрес и как, как, по какому уголовному кодексу все это проводится куда заявиться, я не знаю, или с повинной или хотя бы с, с желанием защитить себя и почему эта прокуратура не занимается откровенными предателями, которые были в кругу и самого и Конечно. Вот черта, да. да, прежде всего, должна этим заняться прокуратура, но мы не видим, там всего где-то 30 чем-то каких-то постановлений, и все они связаны почему-то с, с оппонентами Закаева, но никак не с врагами Ичкалийского государства независимого. Вот, вот, вот это уже как бы само за себя говорит взрослый человек, ну, не знаете, как, как ребенок. Я благодарю, вот, Джамбуал, что присоединились к нам и к нашему сегодняшнему эфиру. До новых встреч. Очень рады были вас видеть. Спасибо. И... Ждем нов новых встреч. До свидания.